Так, а вот посмотрим, что у нас на крышке. Посмотрите, что через четыре тысячи пробега после замены масла у нас вот получается. Вот такая вот грязь. Масло сгорело. Андрей, расскажите, какой у вас солярис, какого года, какой двигатель? Солярис самый что ни на есть обычный, двенадцатого года выпуска, один Автомат. Автомат, сто лошадки. Какой пробег у машины? Пятьдесят тысяч четыреста пять километров, да, mm -hmm. он там почти пятьдесят пять с половиной тысячи. А обслуживаете где, у официального дилера? Нет, обслуживал я его, наверное, раза два у официального дилера, потом как бы и цены они стали, в общем-то, ну, завышать, а по факту, как бы, да, план работы, то, что они должны были сделать, ну, скажем так, тот дилер и сервис, в котором я обслуживался, да, вот эти вот пару раз… ну, ну -то. Не то, чтобы не, не устроил, просто… У моей, скажем так, на данный момент бывшей сотрудницы там работал знакомый, да, и поэтому как бы всю ну я знаю там, да, вот этого сервиса, что как бы туда могут и поставить абсолютно не новые, грубо говоря, расходные материалы, а, а поставить там бэушные, но чуть поменьше, чем, грубо говоря, да, там мои. То есть мои снять, поставить такие же бэушные, да, и взять как за новые. А как часто вы меняете масло? Первый раз по незнанию, да, я на нем катался 15 тысяч, потом уже меняю от 6 до 8 тысяч. А кто просветил? Мастер просветил. Mm. Что, говорит, когда ты говорит менял, тебе, говорит, вода уже говорит черная. Говорит. Mm -hmm. Я говорю, ну как, 15 тысяч, когда ты его прошел, до следующего думаю кататься. Он говорит, не, mm. говорит так нельзя. А какое масло меняете? Посмотрим? А, да. Где там канистра? Скажем так, ни для кого не секрет, да, что... Ну, Скажем так, не реклама, да, что есть много интернет-магазинов, да, я заказываю чаще всего на «Экзисте». Там они, в общем-то, предлагают как раз именно вот это вот масло. Ну, с момента, как проходил первое ТО, когда я уже стал не официалов это делать, да, я как бы, как мне, в общем-то, по вину пробили вот это масло, я так его и заливаю. Вы решили обработать Супротеком. Это как, вот просто хотите защитить машину, вот что ждете? Честно, просто увидел э, как бы ролики, да, про, скажем так, про Супротек. И мне просто стало интересно, ради эксперимента, то есть, как бы, это лучше, хуже, э, или, в общем-то, все может остаться без изменений. То есть, как бы, ради собственного эксперимента. Так как у вас пробег 55 тысяч с хвостиком, то получается, что обрабатывать нужно три раза и э, Супротек Актив Бензин Плюс. Uh -huh. То есть, для двигателей с пробегами. У нас получается, что мы должны провести обработку. Вот, первую баночку мы заливаем, катаетесь где-то тысячу километров, ну плюс-минус. Вот. Желательно за 200 километров до окончания вот действия этой баночки залить промывку двигателя откатать эти 200, и тогда уже мы сливаем у вас масло, меняем фильтр, промываем ваш двигатель еще раз mm -hmm. тем же маслом, которое заливаем. И когда все это делаем, заливаем туда баночку еще Сопротек Актив Бензин Плюс, mm -hmm. после которого заливки вы можете ездить до следующей штатной замены масла, сколько вы там обычно ездите. Mm -hmm. вот. Также обрабатываем коробку, так как у вас автомат вот, АКПП-80, 80, 80 это просто значит миллилитры, mm -hmm. Льем в коробку, масло там менять не нужно Если есть какие-то проблемы с коробкой, то они устраняются Если это не серьезные механические повреждения Если проблем никаких видимых нет, то это просто как защита работает И вот эта вот баночка У меня вот в руках классная штука, наверное, мало всем знакомая Потому что в основном все обрабатывают Супротеком, бензином, активом Ну или обрабатывают коробки передач А это пластичная смазка Уникальный продукт. Ей обрабатывают шрус, обрабатывают ей ступичный подшипник, что делает подшипники практически вечными и увеличивает накат автомобиля очень значительно. Всем этим мы произведем обработку автомобиля, но Андрей потом нам совершенно честно, поездив на этой машине, поделится своим мнением и скажет, подействовало это все или это все абсолютно не действует и не стоит этим пользоваться и тратить свои деньги. Андрей, вы честно признаетесь потом? Безусловно. Вы, наверное, машину чувствуете? Услышите какие-то изменения? Да, да, безусловно. То есть как бы э, и по характеру движения, да, даже, допустим, сейчас, да, сравнивая э, то, когда я на ней выезжал из салона, и то, как она сейчас себя ведет, это разница ощутимая, скажем так. В какую сторону? Ну, наверное, где-то в худшую. То есть потому что с салона выезжаешь, новенькое все, но ну, с другой стороны, может быть. Просто показалось, хотя не сомневаюсь, да, потому что... Возможно, что-то изнашивается все-таки со временем, конечно, хотя пробег конечно. не такой большой у вас. Обычно с таким пробегом уже люди задумываются о том, чтобы продавать машину, в общем-то. Сейчас мы снимем клапанную крышку, посмотрим, в каком там все состоянии, закроем и произведем нашу обработку. А потом мы опять точно так же после обработки снимем клапанную крышку и опять запечатлеем на камеру, какое состояние под крышкой. Смотрите, вот с этой стороны у нас почему-то все такого коричневого цвета, более темного, а здесь достаточно желтенькое, то есть различается по цвету эта часть и вот эта. Так, давайте посмотрим, какое тут состояние. масла. ну вот. Черное, какие-то даже ошметки грязные. Андрей, а как давно меняли это масло? Ну, вот это масло залито, наверное, на нем я уже отбегал 4,5 тысяч километров. Ну еще, если учитывая, что стояли в пробках... Можно, наверное, умножить. Ну... часы считаем. Можно, да, можно и умножить. Но не так то, что я много в пропах стоял. Как бы так капитально. Да, но... Ну, наверное, ск... уже вот пора такое, наверное, поменять. Да, я думаю, что пора. То есть катайтесь эту тысячу и... Да, да. Уже и ждет на... нового. И будем менять. Все правильно, угу. потому что, как бы я честно никогда не заглядывал под крышку, вообще не видел, как бы что Вы там было, теперь? что да, что было до того, что есть что -то сейчас, бежим. да, и теперь как бы ясно вижу картину, что менять пора. Так, а вот посмотрим, что у нас на крышке. Посмотрите, что через четыре с половиной тысячи пробега после замены масла у нас вот получается. Вот такая вот грязь. Масло сгорело. У меня флакон супротек Актив Бензин Плюс для двигателя с пробегом. Я его уже хорошенечко разболтала. Вот все действующее вещество, его сейчас тут не видно, распределилось по маслу. Сейчас открываем масло заливную горловину и заливаем. Заливаем его в прогретый двигатель. А вот у нас какая -то крышечка тоже вся в этом сгоревшем масле. Да, надо протереть. У меня даже почище вам салфетка. Так, и поставим, пускай стечет до конца. Так, все. Флакончик полностью пустой. Значит, все действующее вещество попало куда нужно. Теперь завинчиваем. И нужно сразу запустить двигатель и дать машине поработать, а потом сесть и кататься не менее ну, минут 20. Как раз Андрей у нас доедет до дома.